Привет, я Эдуард Мейер. В этом ролике я расскажу о трейдине недвижимости, плюсах, минусах, да и вообще, зачем он нужен. Главный плюс – это скорость. Деньги за свою квартиру вы можете получить уже в течение недели. трейд часто используют, когда есть квартира взамен. Это может быть новостройка или вторичка, которую, если вы не успеете купить сейчас, возьмет кто-то другой. Пользоваться такой услугой лучше в одном случае, когда выгода в срочном приобретении другого жилья перекрывает потерю от цены выкупа. Никто не будет делать трейдин себе в убыток. Выгода от этого должна составлять не менее 10% от стоимости квартиры. Иначе инвестору будет проще вложить деньги в более надежные источники дохода. А очень часто выкуп осуществляется на заемные средства, а по ним каждый месяц будет взиматься процент. Перед трейдин инвестору нужно оперативно провести большой объем работы. Сделать реальную оценку объекта. Стоимость должна быть такая, при которой квартиру он сможет перепродать дороже в течение 2-3 месяцев. Сделать юридическую проверку. Очень часто в Трейдин предлагают квартиры с юридическими пороками. Оформляться такой выкуп может как на физическое, так и на юридическое лицо. В самом конце от своей прибыли нужно еще и заплатить налог. Все эти риски инвестора и работа должны окупаться. Поэтому рекламные слоганы вроде «Выкупаем по рынку» или «Дороже рынка выкупим вашу недвижимость» это всего лишь навсего рекламная уловка, так как никто не будет работать себе в убыток. Простой способ понять, нужен вам трейдинг или нет, это ответить на один вопрос. Деньги вам нужны в течение недели или есть 2-3 месяца в запасе. Если первое, пользуйтесь трейдингом, и Если можно подождать, то лучше самим продать квартиру. Также вместо трейдинга можно воспользоваться ипотекой. Сначала купить желаемую квартиру, а после в нормальном режиме продать свою. Это будет чуть дольше и потребуется первоначальный взнос. Но получить за свою недвижимость вы сможете гораздо больше. Если есть вопросы или комментарии, пишите их под видео. Ну и по традиции, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!